Послушай, тут недавно Номан no обновили. Пойдем, расскажу, что добавили.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 годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как No Man's Sky и не только. Но ну, а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и, во-первых, сразу же хочу предупредить, что игра у нас сейчас продается по скидке всего лишь за 999 рублей в Стиме, поэтому успевайте купить все те, кто давно ждал эту скидочку. Акция продлится до 28 февраля. Ну что ж, обзор этого обновления начинается достаточно позитивно с того, что разработчики нам сказали, что они собираются продолжать и рады сообщить нам, что первое обновление уже доступно для бесплатного скачивания уже сейчас. Данное обновление будет перерабатывать полностью боевую систему в игре и врагов которых мы встречаем, чтобы создать нечто гораздо более сложное и захватывающее Данное обновление будет содержать огромное количество боевых улучшений и изменений для израненного в боях путешественника У нас появится доступ к новому оружию, такой как заряженный энергетический дробовик, активный камуфляж и новая светошумовая граната Теперь механизмы можно запрограммировать на защиту в бою Такие враги как Стражи теперь стали более грозными Они разработали совершенно новые классы, такие как пулеметчики, такие как призыватели, медики и даже экзомехи Стражи будут также использовать новое вооружение, такое как огнемет и использовать защитные щиты. А для самых смелых стало известно местонахождение гнезд дозорных. Также добавлены щедрые награды за набеги на эти зараженные ульи. С обновлением Sentinel игроки узнают о том, как появились Стражи, то есть расскажет их историю более-менее подробнее. Среди наград за выполнение новых дозорных миссий возможность перепрограммировать и использовать свой собственный дружественный дрон с искусственным интеллектом, а также собирать детали для создания собственной защиты также на следующей неделе стартует совершенно новая экспедиция с кучей новых наград так что самые наблюдательные и внимательные пожалуйста не пропустите такое событие давай посмотрим на совершенно новую боевую машину с которой предстоит сразиться это sentinel Hardframe мех который будет огромным тяжело бронированным роботом hard Frame, оснащенный лазерами разрушающими ландшафт гранатами и плазменным огнеметом этот устрашающий новый страж мчится по полю боя с помощью мощного реактивного ранца Далью нас была полная визуальная переработка оружия. Все системы мультитул, от майнинг лазера до скаттер бластера, потерпели значительные визуальные изменения. В них появились новые снаряды и лучи, дульные вспышки, световые эффекты, преломления, новые удары и многое другое. Ну и давай поговорим про продвинутые боевые улучшения. Новые улучшения добавляют глубины бою, позволяя добавлять эффекты оглушения или испепеления к существующему оружию или же настраивать многофункциональный инструмент для нанесения дополнительного урона цена целям, которые вы ранее пометили. Ну или же воспользоваться совершенно новым маскировочным устройством, чтобы исчезнуть посреди боя и получить стратегическое преимущество. Также будут введены роботы компаньона с искусственным интеллектом. Игроки смогут заново собрать и перепрограммировать своего собственного дружественного робота-дрона компаньона. Или же сделать еще один шаг и разобрать детали Sentinel Hardframe, чтобы создать свой собственный автономный гигантский механический экзоскелет с искусственным интеллектом. Вот этот пункт мне очень даже нравится. Также будут введены совершенно новые истории и миссии. Можно будет работать с экипажем космической аномалии над важной новой сюжетной миссией или же совершать набеги на зловещие сторожевые столбы, чтобы получить доступ к их архивам и исследовать секреты Атласа и Стеклянного мира. Также были добавлены некоторые визуальные улучшения по поводу ощущений от оружия. У нас имеется огромный список настроек и улучшений, который был внесен в ощущение и плавность оружия, что делает боевые действия более Динамичными и впечатляющими Новые враги дроны, это обычные отряды стражи Были переработаны к существующим Патрульным дронам, присоединились Тяжелые боевые и щитовые дроны Специализированные, ремонтные дроны И даже продвинутые, вызывающие отряды Ну что же, пока это вся информация По поводу совершенного нового обновления В No Man's Sky под названием Sentinel Что, зритель, ты думаешь по этому поводу? Нравится тебе это новое обновление или же нет? Как сильно ждешь ты новых обновлений По этой игрушечке? Напиши, пожалуйста, в комментариях Мы с тобой вместе это дело